три месяца лотосу, некоторые листочки уже над водой, так оригинально смотрится. здесь вот для эксперимента я достал, которые в воде плавли, засохнут они, не засохнут, интересно, но, судя по всему, разные какие цветы, Ой, цветы, листы, одни могут на поверхности лежать, другие могут расти над, Очень забавно, вот вода, как видите, Опять зацвела, где-то раз в месяц я ее почищаю, меняю. Становится такая зелененькая. Интенсивно. Все целом, очень красиво. Не пахнет, ничего. В принципе. Добавил то просто велико вот интересный момент листы вот действительно двух видов смотрите некоторые я поднял из воды сюда и они засохли уложилжу некоторые которые сами вот как этот как вот этот поднимались, то есть прекрасно себя и дальше чувствуют. Вот. что касается обрезки. Я считаю, лотус даже, наверное, начинает расти лучше, если несколько листочек, веточек у него обрезать. Поэтому я вот смело вот такие вот обрезаю. Которые мне не нравятся. Кажется, что Красивые, ничего страшного. Вот так вот, вот я тут намок. Я думаю ничего страшного. Лучше, конечно, это делать под корешок. Я потом подровняю, просто сейчас для быстроты делают это вот ничего страшного Не случится осталось только здоровые листики вот. Вот такой пока пролик следим дальше в следующих видео я буду чистить контейнер Подливать воду, часть его сливать, часть заливать, протирать стеночки. Как это сделать, чтобы не намучить, воду сделаю. А уже позже будем высаживать часть растений в живую природу. Около речки посажу, буду следить, как с ним происходит. Что в горшочке, в прудик на даче. Ну и что-то останется также в контейнере. И вот еще маленький сюрприз мусор? Оп. Угу. Мой левкий. Прекрасно уживают здесь. Прекрасно себя